Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Исаев. Три недели назад у меня вышел видеоролик, где я показываю и рассказываю, как я делаю стены в своей небольшой домашней мастерской. И в этом видеоролике я говорю, что буду разыгрывать вот такой лазерный уровень и штатив к нему фирмы Bosch в первой половине этого месяца. И у меня для вас есть важная информация. Розыгрыш буду проводить исключительно среди подписчиков своего канала. По условиям вы должны были на меня подписаться и оставить любой комментарий под этим видеороликом. Обращаю ваше внимание на то, что розыгрыш будем проводить только на YouTube-канале, и комментарии надо было писать там, поэтому если вы написали комментарии в группе ВКонтакте или же на моей странице в Инстаграме, то у вас еще есть время это исправить и написать комментарии именно под тем видеороликом. Ссылочку я оставлю в описании. На данный момент видео набрало около 50 тысяч просмотров, более 4 тысяч классов и более 750 комментариев. Но, посмотрев аналитику, около 30% людей, которые проявили желание участвовать на меня, не подписаны. Поэтому, если ваш комментарий будет выигрышным, но вы на меня не будете подписаны или у вас будет закрытый профиль, то, извините, мы будем дальше искать победителя, который выполнил все условия розыгрыша. Рекомендую вам это исправить настройках приватности. Всем желаю огромного здоровья и успехов в розыгрыше.